Удалить! Все. Нахуй эту двадцатую эфку! Нахуй! вс, блядь! Добро пожаловать! Что же, скорее всего, это будет последняя гонка в двадцатой эфке, потому что я уже не вижу смысла. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Интереса тоже ездить нету, плюс у нас сейчас... ну, как бы... 11 человек. Поэтому сегодня просто челлендж с последнего на первое. Без тренировок вообще. Ну чуда я охуенно проеду, блядь. Ну, кто там будет? О, блядь. Охуенно начало круга, мне кажется. Блядь, нет, 50 метров тормозить. Ука. Блядь, нет, после ассета, пиздец, как... Непривычно, когда ты, блин, накатаешься с тракшеном, блядь. Те, как бы, говорят, что тракшена нету, езжай так. Господи, как он медленно едет, блядь. Блядь, чел. Ебать твой рот, наоборот, блядь, immortal, блядь, пизду, я запомню этот ник, блядь, нахуй, не пускать вообще ник, Вот туда тебе идти, нахуй! Вот мне даже въехать не может нормально. Пиздец. Ладно, я-то, блядь, с разъёбанным кролом бы, там въебался. Хотя, не, у меня кролот разъёбанно слил, так что мне нормально. Правая часть там, вон, цела была. Ну, похуй, я. Это уже, блядь, как лф Желание бешеное имею. Конечно, народу мало для прорыва, Это пиздец, там, блин, 13 человек. Грубо говоря, я уже в половину, наверное, пройду после первого круга. Ой, боже, блядь, что с этим инетом, блядь, в доме происходит, блядь? Ну, походу, блядь, больше народу, блядь, заезжает в дом, пиздец, интернету. Блядь, вот этого иммортала обойти, это будет на самом деле, блядь, задача номер один. Только как это сделать, я хуй его знает. О, наконец-то. Заебись. Быстренько и со вкусом. Охуенно. Ахуяно. 10 из 10. Ахуяно прорвался. Так. Блять. Вот зачем он тут тормозит-то, блять? Пошел нахуй, как говорится, на своем Вильямсе, блядь. О, правильно в стенку, блядь. Убрался, блядь. Все отлично вернулись на ту позицию, где мы были. Блядь, его прошел. Ой, блядь, ограничения эти ваши сраные, блядь, в рот евал, блядь. Серьезно, блядь, господи, как же это бесит. Ой, блядь. Похуй, вообще на эти штрафы, блядь, ебал рот. No. блять, когда они в этой игре сделают адекватную систему штрафа, а у него вот этот понос под названием, блядь, вышел чуть больше, чем нужно за пределы трассы, Ну, блядь, нет, это точно, блядь, ресеки, блядь, не. Вообще, блядь, просто, блядь, с тех штрафов, блядь, после ассеты, блядь. Приходишь и думаешь, какой же это идиотизм, блядь. Блять, дерестрейн теперь. Ч, пацаны, софты уже поплыли? Чтобы как-то быстро их прикончили, однако. Киле пытается вернуться в игру, и не может. Быстрый круг. 1-0-5. Блять, я эту игру обожаю, блять, за такие ресинхроны. Просто 1-0-5. Уф, блять. New World Record, блять, USA, блять. Такой в пизду второй предупреждение получу, блять. За что, ебать? Ох. Блять, андерстир. Грязный воздух. Сраку, блять. Нерановато ли он в бокс свернул, блядь. Конечно, что круга, братан, ты что, на хардак собираешься ехать? Что, кончещенный, что ли? О, да. Как говорится, король срезок на месте, блять. Блять, ты еще медленнее, блять, оттормозить, блять, кончь, ебаный, блядь. Ааа! мне так понесло-то, блять. Uh -oh, retard alert. Что ты, блядь, делаешь, конченый, блядь? Что это, блядь, за мув, нахуй? Охуенно, блядь, 10 из 10 у меня крыло, блядь, сломало немного. Ох, бать, блядь, сраку эту Альфа-Ромео, конечно, блядь. Просто дебил очень, нахуй, дебил. Да, ведь в этом повороте, блядь, это, конечно, блядь, мощно. Опять он в ноль тормозит, блядь, ну ты конченый, что ли, блядь. Ладно, блядь, давайте с тобой быстро разберемся, блядь. Ой, да-да-да-да, слепстрим мне давать не будет он, блядь, еще Иди в жопу. Своим мрп ебаным. Грандикс, дай крыло напрямой. Пожаруста. Хотя ладно, сейчас вот чувствуется, что крыло так дает о себе знать. Я Эх, вот покойте скаба через четыре круга. Хотя, блядь, нет. Хотя да, почему нет. Мне бы это помогло бы неплохо. Привычки есть привычки, блядь, Когда ты не тренируешь трассу, блин, когда ты, блядь, решаешь тормозиться, нахуя-то, блядь, от 50 метров, это пиздец, просто, блядь, два IQ move, тут же, блядь, в этой лиге, блядь, вообще, кроме меня, наверное, Мирандиксы все с ебучей траекторией, как он, блядь, мог так, блядь, задавить, блядь, да, в жопу эти штрафы, блядь, я по факту на трассе финиширую то и моё место, блядь, ебалый рот, блядь, эти штрафы, блядь, Выехал тремя колесами, забил и не все нахуй предупреждение и, соответственно, штраф. Это в пизду, блядь, конченная система, максимально конченная. Так, ну ладно, РПШК мы сейчас догоним уже на следующем кругу. А он без ЕРС едет, понимаю, блядь. Он, он что не знает, как там это копить ее что ли? Или то, что кнопку можно отжать? Пошел нахуй, блядь, сюда. Ну ку, no! No! I say no! Просто чел берет на траекторию нахуй закрывает. блять, okay, с ним бок о бок едем, блять, ебану, блядь, you're ебаном, you're блядь по вороте. Блять, вообще-то все равно последняя гонка. Ебалый рот на результаты, блять. Может убить его нахуй? Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Чисто так, блять. Чтоб, блять, понял, что он хуйню делает. Просто я, блядь, не понимаю таких типов, блядь. Ну ты, сука, едешь, блядь, медленнее по отношению ко мне. Пусти, блядь, меня вперед и все, блять. Ну вот, нахуя, блядь, пытаться бороться, блять. Он пустил бы меня, потерял бы там от силы, блядь, из-за этого полсеки, блядь, все. Нет, блядь, вот, блядь, я просто поражаюсь, про вредолобостью людей, блядь. Нет, у тебя темпа, блядь, к человеку, блядь, идущий позади тебя, допусти ты его, господи. Нахуй ты с ним будешь бороться, блядь, когда ты не умеешь ездить, блядь, в его темпе. Просто я вчера раз понимаю, что вот в таких лигах, блядь, в пизду ехать, блядь, себе дороже, блядь, нахуй, с дебилами, которые не умеют, в принципе, ездить <смех> Понимаю. <смех> Понимаю. Так. А вот теперь надо подумать. Тут есть такой момент, можно сделать 300 кимув. Не заехать в бокс и а остаться на этом софте. В принципе, он не потерял своей цепкости. Ехать он может спокойно на пустом баке сейчас. Это я к тому, что просто вот эти дебилы-дебилочи сейчас могут заехать. Это коротко город какая-то о том, как получить три секи под надо топливо поджигать уже. Мысли, блять! Мирандикс выбывает из гонки. Что он, блядь? Ч? Мирандикс, это как так, блядь? Я что-то нихуя не понял. очень интересно. А, понял, Мирандикс. Решил, так сказать, забить. Не доезжать эти последние 4 круга. Ч за хуйня, блядь, за Блять, чё, тебе ч скрыло сломать, нахуй? Куда ты лезешь? Я предупреждаю. Последний раз. Я ему сейчас на полном серьезе, блядь, нахуй, брейк тест устроил там дебилу, блядь. За то, что он мне, блядь, в середине гонки сломал. А, у нас еще один круг СК. Ну да, ну да. Как бы в натуре. Зачем, блядь, нам три круга гонки? Вам и двух хватит, пацаны. Заебись. Дебил-дебил еще на, блядь, РПшки, блядь, развернуло, походу, блядь. Карма, сука. Пошел, ты, блять, ч, блять? Ладно, я не буду, блядь, таким мудаком, блять. Я его нормально обойду, просто, блядь, и все. В последнем кругу. <с subscribe> что? К <с dois> как, блять, я там получу, нахуй, блять, привет, блять. Ебаный рот этой игры, блять. Конченный, блять. Блять. Че, да ивануть его, нахуй, что ли, или нет? Сейчас будут страшные кадры. Уберите детей этой они... кадры. fuck, boy! Успокойся, становится горячо. Там... Здорово, братан блять Это ответочка блять тебе Око за око падла блять Ты дайвишь, я тебя дайвлю блять Поняли Пидоры. Наслаждайся блять Все, блять официально эту игру можно нахуй удалять А ну я понимаю у нас Тип на альфа тауре рассинхронен и всю гонку блять был И он по итогу третьего оказывается даже приезжает Охуенно Хорошая игра короче блять Хорошая блять 10 из 10 блять Это что? Ремейк идиократии. Во, так. Сюда, блядь! Есть, есть, есть! Есть, есть, первое место. Ух! Так, ладно. Ждем, ждем. Да, сюда! Есть, yes! второе место! Красавчик, красавчик. Ну, в любом случае это была хорошая гонка. Второе место. А, да, да, да. Третья позиция. Дважды нам удалось подняться на вершину, но в каждой истории есть свой конец.